Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хочу вам рассказать про минеральное удобрение, а именно про удобрение амофоскомид, его виды и правильное применение. Амофоскомид – это комплексное минеральное удобрение, где содержатся три основных элемента питания – азот, фосфор и калий. Применяются эти удобрения для внесения под перекопку грядок, а также для подкормки растений в огороде и в саду. Удобрение амофоскомид довольно известное, однако немногие огородники знают, что амофоскомиды бывают разные и применяются для различных целей, а отличаются они прежде всего различным содержанием элементов питания, разным процентным соотношением. И сейчас расскажу о каждом виде амофоскомида более подробно. Первый вид – это амофоскомид весенний нем содержится азот, фосфор и калий в равном процентном соотношении, каждого элемента питания по 15%. Это удобрение используется прежде всего для внесения весной под перекопку грядок, под перекопку огорода, а также может использоваться и для подкормок огорода, для внесения под разные ягодные кустарники и плодовые деревья. Под различные овощные культуры, такие как томаты, огурцы, картофель, свекла и морковь, норма внесения амофоскомида весеннего – 40-50 г удобрения на квадратный метр, а под плодовые деревья – примерно 150 г удобрения на метр квадратный. Вносится оно по периметру кроны в приствольные круги. Второй вид удобрения – это амофоскомид летний. В отличие от амофоскомида весеннего, в нем элементы питания находятся в разном процентном соотношении. Азота здесь 10%, а фосфора и калия по 20%. Благодаря такому соотношению это удобрение лучше всего вносить под корнеплоды, под тот же картофель, морковь, либо свеклу, потому что корнеплоды очень требовательны к питанию. Они очень любят фосфор и калий. Поэтому заправляем грядки под корнеплоды именно таким удобрением. Норма внесения под картофель 60-80 грамм на квадратный метр, а под другие корнеплоды морковь, либо свеклу 50-60 грамм удобрения на метр квадратный. Этим удобрением, однако, можно подкармливать и другие растения, например, ту же клубнику, ягодные кустарники и плодовые деревья. А также подкармливались овощные культуры в сезон. Кстати, норму внесения, правила подкормки, все это указано на упаковке. Там сделана специальная, понятная для каждого огородника таблица по использованию вот этого удобрения. Третий вид удобрения – это амофоскомид осенний. В нем находится 5% азота, 16% фосфора и 35% калия. Из названия понятно, что такое удобрение лучше всего применять в осенний период, когда мы перекапываем огород. Я проводил эксперимент и в прошлом году вносил такое удобрение для подготовки грядки под чеснок. Чеснок очень хорошо развивается и не ощущает недостачу каких-либо элементов питания. Поэтому всем рекомендую также использовать это удобрение для посадки озимого чеснока, либо озимого лука. Норма внесения удобрения, например, под тот же чеснок, 50-60 грамм на метр квадратный. Амофоскомид осенний также можно использовать не только осенью, но и весной, вносить под перекопку грядок. Особенно хороший результат дает такое внесение после предварительного известкования почвы. Урожайность повышается в разы. Многие дачники сейчас вовсе отказываются от огородов и предпочитают на даче отдыхать и делать шашлыки, засевают участки газоном. Но за газоном также нужен уход, а особенно подкормки. Начитавшись информации в интернете, либо услышав какие-то рекомендации, начинают покупать дорогущие импортные удобрения. Но делать это не обязательно. Есть наше хорошее отечественное удобрение Амофоскомид для газонов. В этом удобрении содержится 5% азота, 16% фосфора и 36% калия. Благодаря такой сбалансированной форме оно идеально подходит для газонов. Норма внесения 15-20 грамм удобрения на метр квадратный. После подкормки таким удобрением газон становится насыщенным, зеленым, очень хорошо растет и образует плотную дернину. Этим удобрением газон можно подкармливать несколько раз за сезон. Весной, когда сходит снег и по влажной почве, и затем после первого укоса. Газончик отрастает очень хорошо, поэтому также рекомендую это удобрение у себя на участках. Кстати, если у вас на газоне растут плодовые деревья, и вы подкармливаете регулярно ваш газон минеральными удобрениями, то норму подкормок для деревьев снижайте, потому что вместе с газоном питание получают и сами деревья. Удобрения мафоскомид от компании Азотхемфортис я регулярно использую в своем саду и огороде и всегда доволен результатом. Эти удобрения очень качественные, сбалансированы по всем основным элементам питания. И при их использовании всегда получается хороший здоровый урожай. Эти удобрения не только качественные, но и стоят очень демократично. Поэтому я их и выбираю. Если вы не знаете, чем заправить Почву весной, как подготовить грядки, то такое удобрение для вас также подойдет. Растения будут полноценно развиваться, вам не придется бесконечно их подкармливать, а значит вы сэкономите деньги. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.